Пойдемте с клип сява посмотрим. Сейчас. Дис на... надо гантелю. Гантелляша. Дис, не у... попер. Давай смотрим. Ромщище. Тебе кеп-хадагов, думал, я буду молчать. Но делаю вот так вот. И зомбированный робот, хаваешь всю пропаганду. Ты забыл, как извинялся, когда месяц ты скрывался Сделал Лещан, у тебя ублюдка Станешь моей проституткой Я лишу тебя и скурю, как самокрут Рекламировать, ты Украль канал, да без пизы Зритей все забыл давно Продолжай хармить говном, потучился на кулинар, дава говно и себе заварки, стравки тебя сейчас шляпа, друг. Салок, на солок, солок жесткий. Зрите, все забыл давно, продолжай говном, на кулинар, возгоняй, говно себе за. Но мне кажется был сок на улице чуть-чуть бы еще бы сделать там еще что-то просто в кадре прикольно сделано крахмалки тебя сейчас шляпа друга у ты теперь эм, можешь это эм, на батл всех вызывать они же там, кстати, тоже макияжер а, с гантелей тоже же хотели музыкой заниматься. Солк, ты смотри, поаккуратнее, на тебя тоже сейчас могут дис запилить, нахуй. Так что будь аккуратней, Слав. Не, заебись, заебись. Ну кадров надо было побольше, так охуенно свели тоже. Граунд, на вот так вот, нормально, Слав, нормально. Нормально, заебись, заебись. Ну а что, сейчас смотри, Солк, они тебе отвечают. Потом, если что, ты просто вызываешь уже достаешь из своего, короче, красного кармана Ру. Русика и все. Ну не не, почему? Мне кажется, нормально свели, типа, ну заебись, заеб... чисто вот тоже, типа для диса это очень охуенно сделано. Не. Ну и нормально, нормально, хотя бы рифмы тоже есть заебись, заеб... Ну Русик, да, если салок, если там ты смотри, Слав, если там уже Гантеля дизам ответит, то это, по уже просто можно э, Руслана Клименко уже лид, лид, водочки ему литр взять, и заебись будет. И вообще нормально. Хм, и все, будет. Да, это уже как козырь понял? Типа джокер. Джокер руками. пацаны, кому сучка нравится, ловите. на на, на, на, на, на, на, на, на. Нет, заебись, Слав. У нас четыре на квартире. Поехали. Ну у них, короче, конфликт был, как я понял. Но меня слава, короче, скидывал. Ну, можно на стриме это даже глянуть. А ты можешь мне скинуть ссылку? Что там этот гантели там? Могу на стриме глянуть? Мне вообще, в принципе, Ты можешь мне в ТГ скинуть? Я даже посмотрю. Ну, тебе надо было самок, мне кажется, какой-то еще. Запиши какие-то игрушки, Еще что-то. Тебе нужен конфликт. Ну, как-то, Слав, понял? Э -э, Подрашатай. Как тебе правильно объяснить, Слав? Если ты вот хочешь конфликта, типа вот эти дизы хуй. какими-то там кружками, тоже обхуивайся, еще что-то. Что прикольно было. Потому что там, ну, половина даже, видишь, понял, не понимают, типа, что вообще происходит. Вот типа какой-то хуй или кружок запиши, там еще что-то объясни. Знаешь, есть люди, они половина не понимают, почему ты вообще это записал нахуй. Типа, что то объясни, да, да, Слав, потому что прикольно, но ты прикольно начал мутить там, еще что-то. Но просто у тебя слишком какая-то история, ты это скинул, и ты мне объяснил, я когда все в Телеграм позашло, я думал, что ты, ну, может, помнишь, ты просто ебанул. Как-то объясни как ты -то, красиво тогда будет. Просто надо конфликт, понял, как из нас, пом... помнишь, как джо против нас конфликтал, Слав, так и мути. Вытягивают вот эту всю хуйню. Тут сейчас опять пойдет, сейчас ладно, это вся хуйня. ну ладно. Ногами бы топтал так. Сука. Пошла, пошла, жара. Блядь, пошла, жара. На... Блять, ты бы, сука, хрюкала у меня хуня, ты меня... Удак, удак, удак. Спасибо давай, за донор. Блять, вы такие пидоры, что ты сява, сука, ты такой хуйло оказался, ты тупа, сука, сука. Ты шляпа, ебучая тупо Что ты, что твой борщ, блять, что ваши денказоры, что твой митинг, для вы такие шляпы оказались. Ку митинг? Сука. Вот мне больше всего кумарит, когда я так стримлю. Кумарит. <связывается> кумарит, кумарит, кумарит. от сапер. а тоже спасибо за подписку. Да, там уже давно конфликт был, пацаны. Там что там только на... не было, там что только вот на самом деле не было, там все было. Мне не пишет, как относишься к митину. Я говорю, блядь, что мне еще объяснять? Сява, ты ж такой, сука, ты ж такой, Вам блядь, шо, вроде непонятно? трушный кент. Ну ты таким пидором оказался, Сява. <пас> ты ж такой, сука, вроде трушный был, такой, вроде, топил там пацаны, да я там, блядь... Да я там, сука, блять, андерграунд вся хуйня А да ты хуесос они а не блять. Да, блять, все вот эти пидоры взяли нахуй, блять. А с них не шо взять, еба я не понимаю, блять. У меня в Благотвориле подписался. Ч ⁇ вообще происходит? Я вот я уверен, что сейчас, блять, процентов хотя бы 40 нахуй, но смотрят эти гандонов. У меня вопрос к вам. нахуй что мне очень-очень надеемся, Редутория. что он жив, но еще вечная память. Спасибо за донат. Махачу реально только, блядь. У меня просто вопрос, нахуй, блядь. Только, вот по-любому в чате есть, блядь, люди, которые смотрят этих пидорасов. Нахуй. А что с качеством? Я не знаю, шини десу. где Хуя вы их смотрите. Вот по-любому есть, есть люди, которые с Украины смотрят этих дебилов. Нахуй вы их смотрите, ебать. Нахуй вы продвигаете их не каналы. Нахуй вы вообще этих пидоров пи смотрите, нахуй. Они за лупой ебаной, они рабы системы, нахуй. Они нихуя не могут сделать, блядь. Бля, ну вот ладно, я, короче, Типа это такой, знаете, разговор, так можно про каждого, типа сказать, <систем> кто это, кто никто, блядь. Потому что все такие умные на самом деле, а просто, если по факту даже против любого правительства ты сейчас пойдешь, на... хоть бы ты в Испании жил или блядь, во Франции, и ты выйдешь с плакатом то, что президент твой сын, тебе везде на... посадят, отхуй. И это, свобода слова, по факту его нигде нету. И вот это, знаете, я захожу в Инстаграм часто, мне рилсы попадаются в какие-то. И там люди постоянно, о, это люди так в Украине, а, это люди так в России. Да я думаю, вы что, два долб... дела, что у вас одинаково, что у нас одинаково. А просто люди какой-то хуй занимается, начинает выдумывать. О, у них есть бомжи, у нас бомжи никогда не было. О, да ладно, просто люди а, привыкли закрывать свои глаза на что-то. Ну я, я ничего не хочу ее. Еще что -то. Я просто... А, есть такие люди, которые, а, типа, любят свою страну, но они не готовы смотреть а, в правде в глаза. Хотя, по факту, где бы вы сейчас не жили, в Украине, в России, везде есть бомжи, везде есть трущобы, везде есть, где люди плохо живут, на... Ну, да я спокойно, я спокоен, я, я никуда не начинаю, я говорю, как есть. Везде есть такое. А закрывать глаза и вот так на это смотреть то, что... Не. Почему? Не, речь? у меня какой никакой политики не пошло. Я говорю, как оно есть. Просто я сейчас... Я в эту хуйню лезаю и улезать не хочу, потому что везде есть и бомжи, и везде есть люди, которые плохо живут. Это, ну как это не изменить? Мне тоже за это пиздец видно, что люди иногда плохо живут. Но, блядь, просто делать из себя какого-то то, что в твоей стране все за, а в других все плохо, но бля, это хуйня. Потому что у каждой страны есть какая-то хуйня.